Все на первом говорят на перебой, что у нас, мол, все в порядке со страной. Экономика родная расцветет, и наш рубль очень сильно подрастет. Но не верю я тому, что говорят. В новостях нам откровенно все... все не надо!